Всем привет! Меня зовут Татьяна. Ну что, девчонки, посекретничаем? Декретный отпуск – это особый период для каждой из нас. С появлением ребенка жизнь делится на до и после. Меняется абсолютно все – ритм жизни, взгляды и приоритеты. Декретный отпуск – это много счастья и мало денег. Знакомо? Пособия, как правило, меньше уже привычной зарплаты. Растет ребенок, растут и расходы. А если ребенок не один и учебный год на носу? Дилемма для многих родителей. Так было и у меня. Я мама двоих детей. И сейчас тоже нахожусь в декретном отпуске. В этот период очень много мам ищут дополнительный доход и часто обжигаются. Так было и со мной. Я пробовала себя в нескольких проектах и очень сильно разочаровалась. Но однажды все изменилось. За чашкой чая старший брат моего мужа рассказал о бизнесе, в котором он зарабатывает и собирается в круиз. Он мне показал информацию. Я прошла обучение. И при поддержке профессионалов я уже в первый месяц заработала 250 долларов, сидя дома за компьютером. Если ты устала искать дополнительный доход и ты хочешь э, улучшить свою жизнь и обеспечить светлое будущее для своих детей, регистрируйся. Нажимай кнопку «Узнать больше» и уже внутри мы расскажем тебе, как вместе с нами можно зарабатывать деньги, находясь в декретном отпуске. Действуй!